приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова и сегодня речь пойдет о новинке из каталога номер пять компании oriflame это твердый шампунь для волос без парабенов без силиконов биоразлагаемая формула и содержит экстракт авокадо который успокаивает питает волосы благодаря высокому содержанию витаминов и экстракт ромашки который успокаивает кожу головы и ухаживает за нашими волосами дарит мягкость и блеск Итак, что скажу про шампунь конечно глядя на него сразу понимаешь классный вариант просто удобный брать с собой в дорогу потому что здесь всего 75 грамм а по объему равно как два флакона шампуня по 250 50 миллилитров то есть я сейчас держу в руках пол-литра шампуня представляете итак переходим к нашим впечатлениям сначала попробовал Михаил потом я естественно у него волосы покороче и сразу скажу пенка получается очень нежная очень мягкая аромат от этого кусочка шампуня просто невероятно вкусный волосы промываются идеально просто даже по ощущениям Чище, чем когда моешь жидким шампунем на коротких волосах все идеально когда я стала сама себе мыть волосы то я столкнулась с такой проблемой, что когда я намыливаю в ладошках, то пенки это не очень много, а волосы густые, мне не хватало, и все время нужно было намыливать, опять переносить пенку, намыливать, переносить. Целым кусочком мыла я побоялась тереть волосы, потому что мне кажется, это может их травмировать. Потому что волосы и так у меня окрашенные осветленные, ослабленные. И так они у меня как бы в стрессе постоянно. Но! волосы промылись круто поэтому для себя я этот вариант не выбираю возможно только где-то в дороге чтобы вот на всех взять один кусочек и не тащить целую бутылку шампуня а вот у кого волосы короткие я думаю что вы будете просто в восторге попробуйте обязательно напишите потом свои отзывы а кто уже попробовал расскажите ваши впечатления потому что продукт новый я думаю что многие люди будут благодарны вашим отзывам и мы их возьмем на заметку спасибо вам за внимание всего доброго желаю вам чистой шикарной легкой шевелюры и до новых встреч пока пока